Детская книжка «Три медведя и другие сказки» Издательство «Азбук Варик» Книга из серии «Говорящие сказки» В этой книге пять сказок Три медведя, петушок и бобовое зернышко Лиса и кувшин, снегурочка и три поросенка Открой книгу на любой страничке И послушай выбранную сказку Однажды пошла Маша в лес Самый чаще она увидела домик Вошла внутрь. А в домике это шли медведи. Вернулись они из лесу, сели обедать. Смотри, миски", Хлебал, петушок, зернышки, да курочка, хозяйки, Чтобы прочитать сказку самостоятельно, выключу звук, нажав на кнопку.